Время, когда можно было быть дураком и чем-то руководить, прошло. Сынки, знакомые, доверенные люди могут только потерять доверенные вами им деньги. И дискредитировать данные вами возможности. Ну, однажды я разговаривал со своим приятелем. У него был водочный завод. В городе Вологде второй выдочный завод принадлежал местной администрации и вот раздается звонок он поднимает трубку и я слышу разговор привет слушай как дела а у тебя не найдется случайно для нашего завода директора зачем вам директор у тебя же там племянник не поверишь он Дальше он сказал матом слово, которое обозначало, что значит, он не справился с управлением и завод на стадии как бы, разорения. Ваши доверенные лица решают самый пустяковый вопрос вашим ресурсам, а не своими знаниями. Через звонок в полицию и выставляют вас идиотом. Вы поручаете навести порядок, но ваши доверенные люди устраивают беспредел.